На перекрестке у нас знак «Уступи дорогу». Поэтому, во-первых, смотрим пешеходов. Не регулируем пешеходка. Если пешеходы далеко, можем проехать пешеходный переход и остановиться у края пересечения. Почему говорю «Остановиться»? Из-за припаркованных машин ничего не видно. Поэтому у края остановились, убедились, что безопасно справа-слева. Выехали до середины дороги. Здесь выполнили разворот И если вдруг отсюда встречка появилась Ее еще раз остановили, пропустили После этого завершаем маневр до конца И пропускаем пешок Все понятно, что я сделал? Да Дальше Как мы только въезжаем на улицу Актайскую, У нас ограничения висят Я думаю, не забудетесь. Справа-слева знаки Остановка запрещена угу. И ограничение скорости у нас идет в сторону. Что в эту сторону, что в другую сторону. Поэтому, если вас просят остановиться Где мы останавливаемся? А, в прилегающих территориях Неверно Ой. Во дворы вам а, нельзя А, в, вот, в да, да, да. Такие препятствия, которые у нас торчат Обязательно с поворотниками С угу. двумя, левый, правый Все объезжаем как положено Дальше. Едем. Пока все понятно? Да. Едем дальше. Следующий перекресток, как тайская кулагин. Перекресток у нас также нерегулируемый со знаком уступи дорогу. Mm -hmm. Подъезжая, из-за кустов пешеходов не видно до последнего, поэтому внимательно смотрите. Пешеходов пропускаем. Если спереди все занято, пешеходный переход не закрываем, заезд. Не закрываем Подъехали Посмотрели Спереди свободно Доехали до краешка Мы выполняем поворот на право Правый поворот не показали Пропускаем значит слева поток и пропускать будем те кто будут вот здесь вот разворачиваться на рейсе. у них приоритет у них главная дорога, убедились что никого нету, выехали выехав сразу же знак висит остановка запрещена ограничение скорости 40 если пропустили этот знак, добрые люди приехали и нарисовали вам отметки на столбах, видим красные метки Угу. увидели красные метки на столбах остановка запрещена значится нам нужно искать заезд то есть ну давайте вот. только само собой вот так вот машину выкидывать не надо надо заезд не перекрывая остановиться то есть заехали. Начни место, куда вы можете приезжаться Ну, к примеру, пожалуйста, почему бы не сюда Не обязательно сюда заезжать Это уж я, к примеру, Чтобы место у вас оставалось для проезжающих остальных машин uh -huh. Супер. Дальше продолжаем движение Выезжаем на проезжую часть воду всех пропускаем с поворотником подъезжаем к выезду и также с поворотником выезжаем как выехали не обязательно этот заезд здесь обычно куча машин можно пример сюда заехать стать разницы нету то есть на дороге остановка запрещена На перекрестке выполним правый поворот, это у нас улица Техническая, как выехали на Технической остановке у нас здесь разрешены, скоростное ограничение действует 60, ну к примеру остановка, да, выезд не загораживаем, 15 метров до автобусной остановки оставили, остановимся, это я вот ближайшее место, если не получилось, ничего страшного. Здесь уже мы остановиться не можем От остановки отчитали 15 метров Нашли выезд От выезда опять отчитали 5 метров До следующего, не доезжая Останавливаемся Также бордюру прижиматься не надо До линии, линии разметки достаточно Так, понятно, да? Супер! Как выехали на техническую, как я говорил, надо самостоятельно набрать максимально разрешенную скорость. И так как здесь остановка разрешена уже, здесь будут вот припаркованы машины. Тяжело будет набрать скорость, объезжать автомобили, это все там одновременно делать. Поэтому предлагаю, как только выехали на техническую сюда, перестроиться на левую полосу. И по левой полосе уже разберитесь. есть. выехали, налево перестроились и набрали скорость до 60 на следующем перекрестке выполним правый поворот опять же у нас там маршрут заканчивается у нас маршрут или направо уходит или налево на улице модель перекресток регулируемый горит зеленые, значит при повороте мы смотрим пешеходов справа и как только повернули, сразу знаки виси. С 8 до 18.00 в рабочие дни остановка запрещена. Угу. Если просто остановиться, что мы будем делать? Заезжать в какой нибудь Здесь уже дворовых территорий нету, а. а, пожалуйста. Вот заезд. Ага. На бордюжу, само собой, не стоит заезжать Вот заезд Дальше Вот заезд, то есть любой из этих заездов Можете выбрать Дальше, какие команды могут здесь прозвучать? Э -э Обычно дают команду Разворот или же обратно возвращают уж На площадку Для начала покажу разворот На проезжей части Так как всего две полосы движения Нам места для разворота не хватает Поэтому нам нужно увеличить место Увеличиваем мы вот этим вот кармашком То есть полосой торможений и разгона Вот бордюра до бордюра У нас все еще считается проезжей частью угу. Здесь Посмотрели Сзади, спереди Убедились, что безопасно И выполнили манеру узора То есть это я выполнил разворот на проезжей части. Вторая команда, которая может прозвучать, это разворот, используя прилегающую территорию. Для того, чтобы развернуться в прилегающую территорию, по сути принцип такой же, нам нужно найти прилегающую. Только старайтесь выбрать широкую, чтобы смогли туда заехать и с нее развернуть. При развороте также смотрим задних, передних, чтобы никого не было. То есть принцип тот же остается, просто команды по-разному называются. На проезжей части от бордюра до бордюра. Если используем прилегающие, то значит мы какой-то заезд должны использовать. Продолжаем движение Следующее пересечение у нас модельная Актайская На котором я первый разворот показываю. Дальше по прямой у нас Маршрута нету, туда не увозят Там вы будете получать водительскую Застереть У нас же маршрут уходит обратно На улицу Актайскую То есть вот этот круг, Это и есть весь Ну не, это только часть Погоди, мы еще даже до переезда не доехали Ты Так Ну повернули, опять же, смотрим, да, на Актаевской у нас остановки запрещены, скоростное ограничение 40. Где мы можем остановиться? На Актаевской. Почти пора а Также здесь вот пешеходный переход есть, где у нас а, а, отдел здесь куча людей будут там, бегать туда сюда перебегать денег занять, поэтому внимательно так ну теперь поедем а, также на кулагина направо только на техническую уже в сторону уже до переезда то есть первый же до переезд а, до, новшеств, до нововведения, это был самый частый, да и сейчас, наверное, самый частый используем маршрут. То есть, вывозя с площадки, там у нас и по технической и ускорение есть, и же до переезд и развороты можно сделать. То есть, примерно можете запомнить, это вот самый частый маршрут. Значит, по знаку ступи дорогу. Мы доезжаем до краешка, пропускаем поток слева, если он есть, пропускаем тех, кто на рельсах, если никого нету, выезжаем направо, здесь у нас остановки, только заездом на предыдущий. Так, на следующем перекрестке поедем налево, при перестроении, учитывайте, сплошная идет перед пешеходками, все перестроения лучше, проехав пешеходный переход, перестроим. Ну и спереди у нас регулируем перекресток. Выводит он с кулагина на техническую улицу. Правый поворот мы делали. Правая стрелка у нас раньше загорается. В нашем случае сейчас левую стрелку будем ждать. Что касается перекрестка. Под левую стрелку дополнительно. У нас основной, также как красный, остается. Только стрелка загорается. Справа и левая. Кого мы будем пропускать под левую стрелку? Никого. Супер. А трамвай? А если нет? Рельсы в нашем случае сейчас по этой дороге уходят направо. То есть трамвай может двигаться только на правую стрелку. Когда левая стрелка загорается, трамвай уже двигаться не может. То есть мы трамвай тоже не пропускаем. Ну и еще надо учитывать, так как едем только мы, светофор у нас будет короткий. Потому что все остальные стоят и ждут, пока мы тут проедем. Горит 14 секунд. Угу. Поэтому если перед вами две учебки, ну вряд ли вы стоите. Или там вот троллейбус и непонятно что-то нас спереди. Можем на этот светофор скорее всего не успеть. Поэтому особо не разгоняйтесь, по ходу движения смотрите. Угу. Можете считать сидеть по себя. Как загорелась стрелочка, За 14 прочитали, значит, пора останавливаться. Там же сейчас будет интересный поворот или разворот такой. Я смотрела некоторые видео. Там надо как-то доехать, что-то до Сейчас, да, поворот у нас будет, получается, какой? Все повороты, как я говорю, по-большому. Ну видите, да? То есть мы успели тронуться, подъехать, светофор уже красный. красный. Очень, да, очень короткий, имейте в виду. Так, ну и чтобы повернуть, не выезжая на встречку, нам практически вот до упора по прямой прям в столб надо ехать. Когда ехали до столба, только потом поворачивали. Угу. То есть все повороты налево по дальнему радуюсь. Но ну и спать нельзя, опять же стрелка у нас король пять. А задний у нас идущий. А как понять, что вот она скоро загорится по какому? По боковым. По Ну и как она загорелась, как видим, все стоят. Левые стоят, правые стоят. Мы едем до упора, до конца, чтобы до своей полосы дойти и здесь уже, или на левый полос, или на правый полос, на любой выезж. Угу. Мы выехали на техническую. По технической у нас остановки все разрешены. То в одну сторону по техническому, то в противоположную сторону, все остановки, то есть никаких ограничений нет. Также по скорости. Как выехали на техническую, надо бы набрать. Скорость как минимум 50-55 Так, для чего остановился? Показать, что по техническому у нас здесь сбоку идет сплошная линия разметки. И здесь вот как раз могут попросить развороты Разворот без прилегающей или развороты без прилегающие На проезжей части То есть когда дается команда Выбрать место и развернуться Тут у нас уже ширина дороги позволяет Поэтому Нам что Для начала перестроиться налево Обязательно по правой полосе мы разворот не будем делать И дальше уже искать разрывы Разрывы у нас идут сплошной Где заезды и выезды Например, Вот разрыв заезд идет Следующий заезд там. Вон там вот. Ну и выполню разворот. Разворот также делаем по дальнему радиусу. То есть не только доехав до разрыва, нам нужно доехать до края разрыва, чтобы не мешать выезжающим. Если что. Доехали, остановились, пропускаем встречный поток. Как убедились, что безопасно. Развернулись и уехали. Понятно? Супер. Это любой разрыв, и вы, вы так можете сделать. Также сам частые команды здесь это разворот вот на этом перекрестке. Перекресток у нас регулируем. При развороте кого пропускаем? Те, кто на лицо едут. Встречный поток. Мы пропускаем. И доехать нам надо теперь уже получается до середины. Ну грубо говоря вот До светофора доезжаете по прямой Стоим ждем встречку Потом уже выполняем маневр Выполняем развод. Нам бы еще чуть-чуть проехать То есть дожидаемся, пока, когда он уедет оттуда Встаем на его место И пропускаем встречный поток Он уехал Мы подъехали, смотрим Есть ли встречный поток Они все на поворот идут Мы с ними не пересекаемся мы можем завершить Размер Угу. Но все это понятно? же тоже такое коварное место Они могут закрывать тех, кто едет Все верно то есть Здесь надо быть внимательнее, аккуратнее Потому что те, кто слева стоят на поворот Они перекрывают нам основной поток Поэтому внимательно плотно Так, препятствия таким вот образом Которые стоят тоже с поворотниками Даже если вы чуть-чуть вылезаете с полосы угу. Все равно с поворотниками Все движения. Ну и по технической, само собой, нам педальку газ надо нажимать, набирать до вот этого вот паровозика. Как вы видели знак паровозик? Пора тормозить. Да, тут стоп. Потому что кроме нас здесь никто не останавливается. И чтобы никто не влетел в нас сзади, мы заранее тормозим и стоп-знак не пересекаем. Надо остановиться, то есть притормозить и поехать не пойдет, остановиться, зафиксировать машину. Посмотреть по сторонам влево-вправо, если никого нету, продолжить движение. Второй момент, если вы останавливались за кем-то, это не значит, что вам не надо останавливаться. То есть, если даже перед вами 20 машин останавливалось, вы тоже подъезжаете в ступление, останавливаетесь. Убеждаюсь угу. да? Дальше продолжаем движение По прямой По рельсам не скачем На первой передаче потихонечку без газа проезжаем Как проезжаем ЖД переезд Упираемся в бордюр И вот его нам Надо будет с поворотником тоже объехать Включаем левый поворотник Уходим левее, Продолжаем движение если просят заездом остановку, давайте еще раз покажу. Да? Останавливаемся, заехать куда-либо. Неважно. Хоть так вы остановитесь. Неважно. Так остановитесь. Линии разметки нету, разницы нету. Единственное, не перекройте вот, Продолжаем движение. Для выезда мы с левым поворотником подъехали. И с правым поворотником. Как выехали сюда, опять сбоку у нас сплошная линия разметки. Это не значит, что мы не можем остановиться здесь по технической, то есть на проезжей части в любом месте. Мы также можем остановиться, Только в пустыне не залезать. Вот. То есть сбоку у нас полоса движения есть, нас могут объехать спокойно, мы можем остановиться и на проезжей части. Так, что касаемо разворота. Разворот на проезжей части я уже показывал тоже до переезда. Угу. Сообразили же, да? да? То есть, для начала перестраиваемся налево, потом ищем разрыв. Вот этот. То есть, напротив каждого заезда практически идет разрыв. Самая сложная команда будет здесь разворот, используя прилегающую территорию. Прилегающую территорию как справа могут попросить, то есть, заехали на правую прилегающую территорию, Сложность заключается в том, что не только прилегающий надо найти справа, но еще и разрыв дороги. Mm -hmm. То есть здесь мы развернуться не можем. В этом случае у нас только одно единственное место есть, где мы можем разворот выполнить, используя именно прилегающую территорию справа. <coughs> Это у нас красный кирпичный забор. То есть если прозвучала команда... Выполните разворот, используя прилегающую территорию справа. Вы доезжаете до этого забора с поворотником. Заезжаете на прилегающую территорию. И теперь опять смотрим, да? Разрыва здесь нету. Один разрыв мы проехали, он чуть сзади остался. Второй у нас идет спереди. Если мы хотим использовать задний, нам нужно поддать назад. И не только поддать назад, но и развернуть автомобиль, чтобы он у нас стоял по прямой напрости. Все понятно? Uh -huh. Супер. Если же не хотите усложнить задачу, можно в этой прилегающей доехать до краешка вот этого разрыва. И отсюда уже с левым поворотником выезжать только при развороте пропускаем кого? пропускаем и задние две полосы и передние убедились что безопасно поехали на разворот если вдруг просит разворот используя прилегающую территорию слева здесь чуть попроще потому что первым делом вы все равно будете искать разрыв дороги а если нашли разрыв дороги у вас будет и Прилегающая территория Также с поворотником Только руль уже полностью не закручиваем Потому что нам надо заехать На прилегающую территорию Здесь заехали, развернулись И поворотник включаем для выезда На Направо То есть с прилегающей территории. Если мы заехали на нее Выезд совершаем направо Край маршрута, куда вас могут довести, это пересечение Технической и Тульской. То есть, если вам сказали развернуться на перекрестке, вам надо найти перекресток. Ближайший перекресток у нас здесь. Перекрестик идет регулируемый. Светофором без дополнительных стрелок Поэтому мы выезжаем Пропускаем Встречный поток И потом выполняем разбор Выезжаем мы до середины То есть Начинаем движение на зеленый Мы едем прямо На них не смотрите Мы едем прямо, смотрим На середину Вот середину. Здесь мы стоим Пропускаем встречный поток Если он идет и завершаем маневр боковые все остальные стоят. Все понятно? Uh -huh. все понятно? Когда мы едем в обратку, также по технической педальку газа надо найти. Медальку газа находим Удерживаем 50, 55, 60 и возвращаясь обратно Не забываем Тот же самый же до переезда Только в обратном направлении Знак стоп То есть движение без остановки Запрещено Здесь у нас две сплошные линии Если видите Останавливаемся у той Которая идет под знаком Продолжаем движение Дальше ЖД-переезд, проезжаем а, Здесь они все рабочие Учитывайте, что а, Здесь он, получается, медленно едет Нерегулируемый Где-то 10 км в час, наверное, выезжает Вместе с ним регулировщик обычно выходит Если вам кто-то машет Стоит на ЖД-переезде Лучше не продолжайте движение У стоп-знака остановитесь или же услышите, как он гудит. Ни с чем не перепутаете. Как раненый лось. Так, а, здесь все понятно? То есть скоростное ограничение нету ничего. По модельке едем, а, по технической едем. Остановки все разрешены. Дальше на перекрестке выполним правый поворот. Возвращаемся обратно на кулагина, откуда приехали. При правом повороте на регулируем перекресток мы поворачиваем, пропускаем пешеходов. То есть выезжаем. Здесь есть пешеходы, останавливаемся. Если нет... Стоим. Дальше очередь дошла и до зеленых столбов. То есть здесь вы видите зеленый, отметки на столбах. Можно остановиться? Да, все верно. То есть красненький нельзя, зелененькие Так, э, ну как можете запомнить Техническая вся целиком остановка разрешена А китайская вся целиком остановка запрещена Все mm -hmm. остальное можно по столбам отрегулировать То есть зелененькие останавливаются, красненькие останавливаются э, Значит заехать Так, что мы дальше делаем Здесь как выехали на улицу, кулагина. Скоростного ограничения пока нет, но опять же лучше не набирайте больше 40. Потому что спереди пешеходный переход. И сейчас из-за кустов пешехода просто не видно до последнего. Поэтому если он не просит, не набирай Также у нас остановка разрешена вот до этого крайнего столба. Угу. Дальше у нас идет заезд, автобусная остановка, знак, то есть все куча. Поэтому это край. Знак у нас докуда будет действовать? До перекрестка. Перекресток у нас где? Вон где желтая, где знак а, главная а, дорога. Где знак главная дорога, перекресток, пересечение с улицы Актайской, с которой мы как раз выезжаем. Угу. Ну, как видим, да, знак запрещенный. У нас красные столбы пошли. Как мы только проедем перекресток, вот с этой вот, с Актайской, на Звеневск. Здесь также в любом месте uh -huh. Можем остановиться, главное Не закрывайте заездник, закрывайте автобусный автомобиль Так, выехав сюда, видим у нас знак 40 идет а, Вот здесь вот частенько обманываться Едем сейчас в сторону авангардной получается uh -huh. Там у нас рекпалата, все остальное Знак 40 у нас будет продолжать действовать То, что прямая дорога Все остальные летят, за ними не обманываемся Скоростное ограничение не превышаем Поедете 41, получите не То есть Начали движение Также, что еще хотелось прокомментировать Здесь светофоры, два ближайших светофора Это у нас не перекрестки Это у нас просто пешеходные переходы Mm -hmm. То есть, ограничение не снимается. У нас дальше опять продолжается 40. Mm -hmm. И никаких, в каком случае не разворачивайся в этих местах. По пешеходке разворот у нас недопустимы. Mm -hmm. А какую скорость лучше держать, если не... Не больше 40? Да, вот какую лучше? 35? 35. В идеале 39. Mm -hmm. Но там надо постараться, чтобы не превысилось. Да, 35 достаточно То же самое, максималку вас просят набрать Если 55, там 57 угу. Главное, чтобы не, там, не ниже было А чтобы не просили лишний раз Самостоятельно Набрали и удержали Также, если обратить внимание То, что у нас зеленые столбы так и идут Остановки разрешены Единственное, что На пешеходке не останавливать. И а, здесь поворот дороги идет Поворотники не обязательны Мы поворачиваем в две полосы Внимательнее с боковой. Как только повернули Сразу же на первом столбе висел знак Остановка запрещена угу. Ну и дальше он дублируется Стрелки вверх-вниз означают, что знак действует на всем протяжении Да Ну угу. и если на столбы посмотрите Они у нас Красный. красные Красное ограничение здесь остается 40 40 тот знак у нас не отменяется, то есть также по прямой мы продолжаем движение 40 минут. Если вас просят остановиться, что будем делать? Отлично. Видим спереди парковку. Указано. Вот парковочные места. Вот, к примеру, первая парковка. Можно заехать, встать туда. Здесь вторая парковка. Но это все будет сложно, так как туда надо заехать, там надо найти место, предлагаю останавливаться на мелких прилегающих территориях, то есть он дешинка. Можно туда заехать, можно здесь остановиться, разницы нету, вот мы остановились в этом положении. Так, дальше, что касаемо разворота, здесь тоже маршрут у нас заканчивается на перекрестке и могут попросить или же разворот в ближайшем месте ближайшее место для разворота у вас осталось единственное место чуть сзади сейчас подвинемся и как раз посмотрим вот оно слева угу. да. видели да вот это вот место для разворота то есть технический разрыв опять же это не перекресток если же вам сказали, в ближайшем перекрестке развернуться, значит мы должны доехать до пересечения, до пересечения Стурска. Перекресток будет регулирован. Продолжаем движение. Mm -hmm. Едем. Опять смотрим, остановки у нас запрещены. Пересечения не было. Скоростное ограничение. 40. Идет. препятствие объезжаем. Обязательно, ни в коем случае. До конца не тяните, увидели спереди машину, все лучше уходить на левую полосу, по ней будет удобнее. Ну и здесь пешеходные переходы. О, вот это коварный, вот этот. Ага. Вот. Но сюда очень-очень редко доезжать, потому что здесь скучно, делать нечего, 40 кататься в одну сторону, в одну в другую сторону. Ниже до переезда в тебе ничего. Но бывает что доезжаю. все равно покажу как мы выполняем что мы выполняем перекресток у нас регулируемый т-образный когда мы будем на разворот выходить кого пропускаем тех кто оттуда Тречки нету т-образный перекресток трамвай. да пропускали бы единственный кого это трамвай потому что он вместе с нами выезжает но для трамвая у него Свой, светофор, свой если, светофор, если можете там увидеть, посмотреть, у него свой светофор, то есть, когда нам зеленый загорится, никто не поедет. Поэтому разворот мы можем сделать по малому радиусу. Угу. Но покажу, как это лучше выполнить. Сейчас сгорит этого такой все И при развороте Окажитесь на левой полосе Для чего мы это делаем? Если вдруг пешеходы пойдут Вы должны остановиться по прямой Не на рельсах задом А именно по прямой перед пешеходкой Почему надо на левой полосе оставаться? Перед пешеходным переходом сплошная линия разметки Ни в коем случае не пересекаем Ни при каких моментах Так, дальше Если на карту посмотреть Опять же, здесь пешеходки через каждые 200-300 метров Поэтому особо набирать не будем Ограничение начинается вот от места разворота Где у нас шиномонтаж, купола Вот здесь вот у нас 40 начинается уже. И с этого места Мы уже не более 40 должны кататься Вообще, можно просто запомнить Потому что по авангардной, вот по этой улице Что в одну, что в другую сторону Ограничение 40 Единственное, там у нас остановки только с заездом Здесь у нас остановки в любом месте Могу, к примеру, ну, опять же, примером показать Сквашную не пересекаем пешеходку закрыть не можем Автобусную остановку закрыть не можем Мы едем ищем место Здесь вторым рядом мы встать тоже не можем нигде А вот там вот есть промежуток, куда мы можем остановиться С правым поворотником прижались с бордюру продолжаем движение дальше у нас идет поворот дороги как дорога поворачивает ну также поворачиваем. Скоростное ограничение. Как 40 было, еще раз дублируется знак, то есть 40 остается. Внимательно смотрим пешехода, чтобы не давить. Здесь остановки. Столбы смотрим в любом месте. Но здесь есть коварный знак. То есть остановиться мы можем вот до этого места. Дальше, потому что идет автобусная остановка. А вот после автобусной остановки на первом же столбе висит знак. Видим его? Вот он. А, вот остановка он. запрещена. Да, остановка запрещена. Действует этот знак до знака со стрелочкой вниз. Угу. То есть после этого знака мы уже можем с вами остановиться. Остановились. Опять же, к бордюру не прижимаемся, линия разметки и да, э, Две разные команды могут прозвучать этого вот, э, поворот-разворот на регулируемом перекрестке или поворот-разворот на нерегулируемом перекрестке или на ближайшем перекрестке. Ближайший перекресток у нас. Вон. Не пролетайте. Да. То есть вот здесь белый знак большой, написано Октаевская улица туда уходит. Угу. Значит, вот у нас ближайший перекресток. Ближайший регулируемый перекресток это у нас со стрелочками там mm -hmm. на технической. Mm -hmm. Мы с вами поедем на ближайшем перекрестке. Поворот направо выполнен. После поворота выехали. Продолжаем движение. Выехали мы на тайскую. И, как видим, даже если остановки запрещены, эти машины будут стоять. Угу. Деваться некуда. Придется посередине ехать. Каждую машину замучаетесь объезжать. Потихонечку, посерединочке вот так вот едем. Если же расстояние уже большое становится, к примеру, вот как до грузовика, тогда уже лучше по встречке не ехать, потому что смысла нет. Двигайтесь по своей полосе. Опять нет возможности ехать по своей полосе с левым поворотником. Вышли на середину, держимся посередине, держим полосу. Вот так вот прямо посередине, чтобы глупо она вам шла. И с этого положения, как машина закончились, обратно возвращаемся. Дальше у нас скоростное ограничение висит на 40. Да? все. Да? Всяк у нас полностью 40. И. Остановки запрещены. Только заезд. Так. Ближайший перекресток. На ближайшем перекрестке выполним левый поворот. Разворот я уже показал. Левый поворот принцип тот же. Также под знаку уступи дорогу. Доехали до края. Остановились. Убедились, что никого нету. Хорошенько убедились, что никого нету. И так он проехал. Можем поворачивать. Смотреть пешок. Как повернули, мы оказались на улице модели. Мы уже здесь проезжали, по сути. Единственное, с той стороны. Как там? Здесь тоже у нас знаки висят с 8 до 18. В рабочие дни остановка запрещена. Значит, если просит остановиться, мы что делаем? Именно. Лично заезды. Здесь, здесь, здесь. Но ну, в будний день. А, Это в будний день рабочий. Получается. Ну и на десерт у нас перекресток. Модельно-техническое. Самый любимый перекресток я Почему самый любимый? Потому что здесь куча народу. Ну, во-первых, поворот налево со стороны модельной на технической. Выезжая на зеленый, у нас все боковые стоят, все трамваи стоят. Наша задача выехать, перекрыть вот этот вот поток, убедиться, что нету встречки и завершить монетку. Все понятно, что? Мг. Угу. Супер. Как выехали на техническую остановки здесь? По всей технической, в любом месте, можем прижаться, устать. Скоростное ограничение? 40. 60. Плохо. 60. А -а -а. Вся техническая полностью, а -а -а. целиком полностью, вот эта дорога. Здесь же да, переезд, здесь тоже. Выехав, сразу же надо набрать, набрать удержать свои там тоже То есть перестроиться сразу и... Но э, вот как раз по поводу перестроения. Mm -hmm. Стою я хочу сказать одну вещь. То, что в прошлом году у меня три курсанта завалились на этой дороге. Каким образом? Яичник сидит, молчит. Мои без задней мысли перестроились налево. Тапок в пол, едут по прямой и упираются на, на дополнительность. Яичник продолжает молчать. Они уезжают не налево, под дополнительную стрелку. Если он молчит или дает команду прямо, угу. это значит, что вы должны двигаться прямо. Да. Никуда, ни налево, ни на разворот. То есть только по команде движемся. Поэтому... Так как у нас там отдельная дополнительная стрелка, да? по этой стороне технической мы удерживаемся правой классы. Mm -hmm. Пока не услышали команду поворот налево или разворот. Mm -hmm. По той стороне лучше, да, потом, э, по левой, потому что там машин припарковки. По этой стороне машин особо не будет, потому что тут заезды есть, парковки, куда угодно, там могут машины поставить, чтоб не на дороге. И здесь мы можем удержать и набрать и по правой классе. Все понятно? Угу. Супер. То есть, если он молчит, педальку газа нашли, набрали. Как только услышали команду поворот налево-разворот, с поворотником перестроились. Движение прямо уже показывать не буду, покажу разворот. И вот у нас единственный перекресток, где разворот выполняется по малому радиусу. Это у нас перекресток техническая и кулашка. Разворот по малому, это значит, мы должны развернуться сразу же. Кого мы будем пропускать на дополнительную стрелку? Никого. Неверно. Трамвай? Трамвай. В этом случае трамвай мы пропускаем, потому что рельсы уходят налево, трамвай вместе с нами а. уходит налево. Угу. Малый радиус значит как мы бордюр Вот проехали Мы сразу же выполняем разворот И при развороте должны оказаться На левой полосе На левой почему? Потому что перед пешеходкой опять сплошной Выехали опять на Техническую Педальку газа нашли Набрали и уехали Остался у нас еще один ЖД-переезд по улице Модельный. Теперь на перекрестке выполним левый поворот. Кого будем пропускать при повороте налево? Вот тех. Встречный поток еще. Трамвай. Еще? Пешеходы. То есть, давай по порядку, да? Первым делом мы выезжаем на перекресток, должны убедиться, что нет трамвая. Uh -huh. Если трамвай есть, mm -hmm. мы останавливаемся... Вот здесь. Ага. Остановились, убедились, что трамвая нету. Заехали на рельсы. Заехав на рельсы, мы пропускаем Встречку. встречный поток. И как убедились, что встречный поток у нас не едет, видимо, он тормозит. Мы завершаем маневр. И если надо, пропускаем еще пешу. Угу. Все понятно? Угу. Супер. Ну и по прямой мы сейчас выехали на улицу модель, но скоростного ограничения здесь тоже нету, остановки у нас здесь разрешены, то есть линии разметки нету, приезжали сюда пожалуйста в любом удобном для себя месте. И спереди у нас второй железнодорожный переезд Тоже я, паровозик нашли да. Уже не ускоряемся а Наоборот газ сбавили Готовимся к остановке Здесь у нас два железнодорожного переезда Первый железнодорожный переезд У нас со знаком стоп не нерегулируемый Мы, Опять же смотрим ворота Если ворота закрыты Значит все нормально, но он не поедет Если открытый, тогда уже помните. Дальше после до переезда У нас сразу же знак висит Знак означает Сейчас, сейчас, мы пропускаем. Нам... Или нам... А, нет, да, мы пропускаем. Да. Обгон запрещен. Обгон запрещен, в любом случае, перед ЖД-переездом. Угу. То есть, мы пропускаем, мы со всеми разъезжаемся, кроме фур. Угу. То есть, если фуру спереди едет, останавливаемся, пропускаем. Второй до переезд вот этот вот скоростной. То есть, уже со шлагбаумами, с барьерами. Если видите, что красный светофор загорелся, все. На переезд мы уже не выезжаем. Угу. Дальше маршрута у нас направо нету, только налево. Но и здесь просят два поворотника. Левый поворотник и правый поворотник. Для чего это нужно, не знаю, но включайте. Вроде дорога сама по себе идет, просит на экзамене включать. И вот здесь вот как раз тот момент, где у нас видимости дороги нету. На проезжей части здесь мы остановиться не можем Остановку совершим только после того, как мы проедем поворот С поворотником Съехали и остановились Здесь мы уже никому не мешаем Понятно, Так, ну и здесь у нас край маршрута то есть, в каком-то моменте вас попросят развернуться, разворот мы можем э, сделать двумя способами. Опять же, у нас всего две полосы, и ширины дороги нам для разворота не хватает. Разворот мы выполнить можем, можем. или с обочины, угу. то есть, также заехать, встать, и отсюда уже разворачивать уезжать. Или же с прилегающей территории. Сейчас все проеду, покажу, где какая прилегающая. То есть если он скажет, выбери место, развернись Тогда не усложняйте задачу Направо ушли туда, остановились, развернули машину Если же он просит разворот именно с прилегающей территории Раз Сейчас уж все здесь уже будем выворачиваться потому что дальше мы едем. при развороте пропускаем встречку опять же, чтобы не мешать выезжающим, объезжаем этот колодец полностью объехали его развернули себе спокойно перед выездом предлагаю газ убрать притормозить посмотреть потому что там поворот дороги идет, видимость не тут. И с поворотником направо. Ой, Когда в обратку едем, мы можем останавливаться уже в любом месте. Что здесь? Что здесь? Вплоть до поворота, потому что мы уже съезжаем с дороги, можем здесь остановиться. Единственное, в яму туда залезать не надо. Даже здесь можем остановиться. С этой стороны не можем, потому что там проезжие чисто. Обратно возвращаясь, два поворотника не забываем. Левый поворотник, потом правый поворотник. И на ЖД переезд. Светофоры не горят, значит заезжаем, но на первой передаче потихонечку. Как проедете этот переезд... Не забывайте, у вас еще второй есть. Нерегулируемый со знаком стоп. А там стоп был или не было? Нет, конечно, а? светофор, там шлагбаум. Угу. То есть, если шлагбаум спускается, светофор горит, значит все, мы не выезжаем. Да, да И знак стоп, не пересекая, останавливаемся. Убедились и поехали. Просто притормозить не пойдет. Нужна остановка обязательно. А чем отличается просто притормозить от остановки? Надо сколько-то времени подождать? Ну, машина должна зафиксирована. Фиксация у нас идет, ну не знаю, одну-две секунды посчитайте по себе. Uh -huh. Остановились там раз-два и поехали. Это весь маршрут <связывающие> ну, Дальше возвращаемся к себе Обратно на площадку Пойдем прогуляемся по площадке А сколько весь практический экзамен идет? Ну, на курсантам 10-15 минут на площадку 10-15 минут на город А мы все загружены в машине? Но сейчас я вот это сейчас буду объяснять на площадке ага. Сейчас доедем Это а я сейчас скажу Там будут везде камеры, да, в машине. Четыре камеры? Ну, mm -hmm. сейчас есть? Ага. Uh -huh. панель будет камера у вас, чтобы за скоростью следить за поворотниками. Вперед будет камера, чтобы пешкоду пропускали и машины. Назад будет камера, чтобы при перестроении вы никого не подрезали. И на вас будет камера, что это все-таки вы видите автомобиль. Четыре а не... mm -hmm. камеры записи. А инспектор будет здесь сидеть, да? Да, рядышком. Угу. А так можно?